Благотворительный марафон «Добрый Архангельск». Акция «Благотворительный товар». При покупке цветов в Гран-при 7 и 8 марта часть средств будет направлена на лечение тяжело больных детей. Время делать добрые дела. Подробности на сайте СКСГарант.ру.